Можно ли быть счастливым без денег? Все знают поговорку – в деньгах счастье. Но мало кто понимает, как можно быть счастливым, если у тебя нет денег. Общество стало настолько потребительским и материалистичным, что не представляет себе счастье без денег, без шопинга, без новых вещей. Мы разучились радоваться тому, что у нас есть но научились всегда желать большего, лучшего, нового. Неужели вправду современное счастье можно купить только за деньги? Мы тратим драгоценные часы своей жизни в погоне за деньгами, но при этом зачастую бездомно их тратим. Мы все больше и больше работаем, все больше и больше зарабатываем и при этом все меньше времени уделяем своей семье и отдыху. Правильно ли это? Хотите почувствовать себя по-настоящему счастливым, попробуйте выполнить следующее. Представьте, что у вас нет денег. Совсем нет. Что вы можете сделать без денег? Можете ли вы отдохнуть без денег? Можете ли что-то сделать для себя? Переключив свое внимание с материального на другие вещи, вы будете приятно удивлены, открыв для себя так много радостных вещей. Это может быть поход в лес, общение с детьми, встреча с друзьями. Бег, фотосъемка, видеосъемка, да мало ли что еще. Довольствуйтесь тем, что уже есть. Вроде есть телевизор, работает хорошо, показывает, но он не плазменный. А у всех уже плазма стоит, надо и себе купить. Вы действительно уверены, что вам нужна новая вещь? Ваша покупка продиктована желанием или необходимостью? Наше желание бесконечны. Купив плазменный телевизор, мы сразу же переключаемся на желание иметь что-то еще. Вас не призывает совсем отказаться от желаний, просто постарайтесь найти баланс между желанием, необходимостью и возможностью. Помогайте людям Есть много людей, у которых живется в разы хуже, чем вам. Мы всегда их замечаем, но никогда не поздно начать помогать людям. Не обязательно помогать деньгами, можно отдавать ненужную вам одежду, посуду. Вы можете возразить что есть благотворительные фонды, но для многих из нас не секрет, что в нашей стране разные фонды занимаются лишь зарабатыванием денег. Помогая нуждающимся, вы испытаете не меньшее чувство удовлетворения, чем от похода по магазинам или покупки нового телефона. При создании видео мы ориентируемся на ваших Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на Канаде.